Сухуй лист Раз, внутри борта по черным. Каким образом? Внутри борта по черным. Раз, два, три. Да? Ну, давай не будем. Я просто прошу Да, да. Thank sure. you. делал так, а вот так вас два об этом блок и потом сюда а, так ладно я так не играю ну я заказываю только не кораболь а заказываю своя от двух бортов В среднюю одну борту своя то есть, будет... Что, ты только... Свой, Свой прямо тебе нельзя, потому что штаны это две разные. Люди. Если ты своя продняешь, то у тебя получается... Я не ронял, я просто сюда ставлю. Да, да. Ну, за каждую штану я играю вперед, это как-то по-другому. Ну, это тактический лекарств. То есть, ты же правила не нарушаешься. Thank mm -hmm. you. Надо... Ну, в каком пластыре вытаскиваешь? Ну, опять же, если все справится, что ты ну, в своях же не говоришь, как ты будешь играть Через лоб или в касание? Нет, ну там же борта ты не задеваешь а Если знаешь, если, ты... если можно сыграть по-разному, значит, ты имеешь права сыграть нет, нет, ты когда играешь, там есть... Свояк ну, еще от одного шара, ты же говоришь. Продолжение Должен, может, да? Два же можно, да? Или только потом. Потому чужим. А, а, по по, по центральному ну, столу это будет только комбой, чужим коробки. а в своей комнате борта от одного, второго. Можно, И да? Мы требуем, это хотим называть Я ж не чувствую, это даже не, не все правильно. Аркамболь по-чужому можно? Нет, аркамболь только по центральному. По контролю. А Карамболь, соответственно, битком не имеешь права задержать. Поэтому битком ты можешь только в корабль. Три. Поставь. Так, опять. Плошка. Ну, это батарон. что то, будет сырнее? Да, Вот У нас можно такой заказ делать? Не, я просто спросил, тут то сейчас. Нет. Давай, не потом так сказать. чтобы мне объяснить. чуть-чуть Надо говорить. В принципе, он она опять подходит а, Что тебе надо? я Ну, своя, ну, для взорвала А что у а а что тюрьме, он, А, а что он легкого, и зачем он актуал? А потом черный удобный Буклевь удобный?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 Восемь, пять, восемь четыре. И я играю. Играем. Серия Ты еще больше серию рубишь, чтобы. нету вообще. Как нету? Вот, Есть даже без луза, все равно Серия. Как нету? Ладно, подожди. Красный, черного прибасный. Тактики не вижу в вот, этой игре, знаешь. Еще плюс потому, потому что два шара никогда там не встанет. Только при какой-то ошибке. Почему не стоит? А какая? Ну вот ты возьми чужого сыграй и все. А Вы, чужой штраф. Что... Нет, с руки. У вас только своика. И будет два шара. Сначала надо своика забить, потом чужого, своя. потом только два шара. Стоят потом... с руки любой самый И большой. его следующим ударом разбиваешь, и опять на ну, этой стадии ну, иди. Давай бить Нет, игра играет, что-то. Я сюда брачка. А у меня было 8, 10, 10, 4. Пришла играть. Я подумала Вот тебя. Блин, я мать, позорненько Десять восемь. Ой, не Thank you so much. Три борта по Три борта по А если сейчас два получилось, то меньше два, да? Да нет, просто ни, ни очков нет как, А, быть? нет, если подшерману, конечно Да, да, а говорю, если два получилось Или четыре, неважно Если лишнее касание, уже что будет Что, от себе. <связь> вот, Долго еще А что ты говоришь, что ты домой уедешь? Ты что, заберем только А что там следители считать? Вы даже до восьми не посчитаете Так, а нафиг это надо Давай раз посходим Серьезно Давай, все А ты можешь позвонить? Да, ты можешь позвонить туда? Пожалуйста, помоги мне. Твоих людей, что это Что, играйте в Я, так как буду... Что, я так Я пять-десять чужих. Вот так, играли в Харченко, и вот так поделаем. Ох, короче, давай. Надо где-то... Кему что? Не Субтитры сделал в И цветного пива, и я думаю, что это просто... Чуть-чуть. Это Да, да, да. да. У нас У нас же сейчас что-то... Вот борта в углу права. Yeah, what Белый оборотник гугол Мои проблемы, что я забыл Давай, Давай. Сюда. Ну, Я думал, как ты какая-то там? Свойка проводишь или ну, что-то там? Раз. Чужим можно разбить да? Как Как раньше? Чего? c'est sûr c'est important